Бисмилай Рахман Рахим, ассаламу алейкум, Рахматулахива Баракату. Хочу сообщить вам э, такую трагическую новость, так как я вам обещал это. По нашей информации, Тумсо Абдурахманова действительно убит. Не могу сейчас говорить какие-либо подробности или детали э, и скажу лишь то, что в него стреляли из оружия и стреляла группа лиц. Все мы смертны. Один раз рождены и один раз умрем. Главное – погибнуть на пути истины, вере, погибнуть за правду и за дело. Как вы знаете, он сражался, и как вы знаете, его не смогли свернуть с его пути, то есть с нашего пути. Не падайте духом, мои братья и сестры, дело будет продолжено, вместо одного убитого появится 10, 20 100 самых достойных, самых мужественных наших братьев. Это трагическое событие сделало нас сильнее, поверьте, намного сильнее. Никто и ничто не заставит нас вернуть с нашего пути. И добавлю, запомните именно тех, кто желал этого, кто радовался и будет радоваться гибели наших братьев. Мы были знакомы, поддерживали нашу работу, были на одном фронте, воюя против этой лжи, лицемерия и нашего врага, врага чеченского народа. Против целой варварской системы, которая убивала наших достойных братьев и сестер. Пусть Аллах примет их шахаду и пусть Аллах даст терпение их родным. Мы не забудем наших братьев и будем делать за них дуа, иншалла. Хочу принести свои соболезнования его семье и его родным. Аллах дейхал войлес тумсу он воршун дал им собр лойла шунмасана пусть Аллах простит ему все его грехи. И нашим врагам скажу. Мы лишь Одно скажем этим врагам. Мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить. И наступит тот день, наступит ваш день, когда вы за все это ответите. Иншаллах.